Потрясающая способность. Оставлять старый груз за плечами. Отпускать то, что не дает двигаться вперед. Чтобы высвободить всю зажатую энергию, получить новые силы и начать с чистого листа. Это умение можно тренировать. Закройте глаза. Что вокруг? Похоже на квартиру. Все в пыли. Тут давно никто не убирался. Тусклый свет, вперемешку с летающими комками пыли, заливает комнату. Вон там окно, белая рама, маленький подоконник, засохшее растение в горшке. Когда-то оно было красивым. Стекла грязные, не видно, что за ними. Вдохните поглубже. Воздух затхлый, пахнет сыростью и старыми вещами. Никто не проветривал квартиру. Возможно, было не до свежего воздуха и вида из окна. Внимание зациклилось на себе и перестало замечать окружающий мир. Справа стоит столб. Подойдите к нему. Весь в царапинах, крошках. Видны следы от кружки. На нем навалено куча всего. Что видите, может какие-то книги или папки, заметки, планы на будущее, все вперемешку. Кажется, дотронься и рухнет на пол. Если планировать что-то в таком состоянии, ни одно из дел не получится довести до конца. И они лягут мертвым грузом, заставляя глубже погружаться в депрессивное состояние. Слева возле стены стоит кровать. Не споткнитесь о а вещи на полу. Тут они повсюду. Уборка была не на первом месте. Постель сбита, одеяло поношенное, пододеяльник дырявый, матрас продавлен там, где лежали. Кто знает, может, незачем было вставать. Или не было желания. Поднимите подушку. Телефон прямо в кровати. Социальные сети, лента... Фото каких-то чужих жизней, миллион будильников. Кажется, в этой квартире потратили много времени на наблюдение за другими. Возможно, своя собственная жизнь больше не кажется интересной. Будильники практически кричат о том, что вспыхивало желание вставать вовремя за своими желаниями и достижениями. Но раз за разом это не работало. Теперь кухня. Она где-то тут, за дверью. Давайте зайдем. В нос бьет запах протухших продуктов. На что похоже? На сгнившие овощи или на стухшее мясо? Запах кислый. А вот и холодильник. Его стенки грязные, заляпанные. Дышать невозможно. Быть может, поверхность когда-то сверкала, и хозяин следил за состоянием своей еды. Ты то, что ты ешь. Все начинает идти не по плану, когда забываешь про свой организм. Откройте дверцу. В холодильнике лежат овощи и даже что-то полезное. Когда-то хозяин планировал начать правильно питаться. Система приходит в упадок от неправильного питания. Не дает достаточной энергии на достижение желаний, целей. Сегодня вместо полноценного обеда всем что-то быстрое. Времени нет. И вот уже появилась привычка игнорировать желудок. За желудком идет нервная система, а за ней вся жизнь. Теперь гардероб. Посмотрим, что с одеждой. В коридоре большой шкаф с зеркалами от пола до потолка. Откройте дверцу. Столб пыли прямо в лицо. Глаза слезятся. В носу котны, хочется чихнуть. Что в шкафу? Какие-то пакеты, техника. Серая неприметная одежда скомканно валяется на полках. Где-то есть вещи поярче, но они засунуты глубоко, и явно не было того удачного дня, чтобы надеть их. Видите знакомые вещи? Они любимые и удобные, но в этом бардаке ни одна из них не цепляет. Ничего не хочется надеть. Внешний вид уже не особо интересует, а он очень сильно влияет на состояние и глубже погружает в апатию и нежелание чем-либо заниматься. А теперь закройте шкаф и посмотрите в зеркальные дверцы. Как выглядит человек напротив? Какой цвет лица? Может, серый или желтоватый? Подстать стать цветам квартиры и пыли? Мешки под глазами? Печаль и тяжелые чувства застыли в глазах. У человека что-то не получилось. Возможно, он пытался уже слишком много раз и теперь окончательно устал. Тело не кажется красивым и здоровым, как и организм в целом. Возможно, у него сейчас непростой период. Человек в зеркале явно не хотел так выглядеть, так себя чувствовать и так жить. И чем жестче это осознание, тем больше появляется желание выбраться отсюда. Изменения и выход из депрессии начинаются с осознания того, в какой тяжелой ситуации находишься. Зеркало ребит дрожит. Человек в нем становится все печальней. В глазах отражается холод, что-то важное исчезает из них. То, что хочется вернуть ему, помочь... Он выглядит так, будто готов рассыпаться на миллион кусочков, разлететься, как пыль по квартире. Даже если состояние кажется нормальным, не стоит уговаривать себя, что все в порядке. Наоборот, можно даже обострить проблему, чтобы перейти в фазу активных действий, изменения. Это и есть ключ. Может, объятия помогут не рассыпаться? Обнимите этого человека. Дайте ему крупицу своей жалости, крупицу любви. Скажите ему, что вам жаль, что так вышло. Ведь действительно жаль. Можно сказать, что вы все понимаете. Сказать, что нет в этом ничего страшного. Плечи дрожат. Может быть, к горлу подступает комок? Пальцы цепляются за руки. В глазах промелькнуло что-то теплое и приятное. Оно проникает в самое сердце, делая еще больнее, но так нужно. Пусть все, что внутри, вырвется в эти объятия. Душа – крайне хрупкая вещь. Нужны правильные объятия, чтобы удержать ее на месте в такие периоды. И только собственные объятия, жалость и любовь к себе может излечить ее и собрать вместе. По кусочку. Человек в зеркале не хочет так жить и так чувствовать, поэтому больно. Поэтому не все равно, а значит он любит себя, и этого достаточно, чтобы все изменить. Иногда жалость к себе это выход, потому что трансформируется в любовь, а любовь приводит к изменениям. Стекло трещит. Внутри шкафа кто-то сильно бьется о дверцу. Хочет выбраться. Осторожно откройте и отойдите. Из шкафа потоком вырываются десятки птиц. Перья летят во все стороны. Птицы бьют крыльями по груди. Задевают лицо. Пригнитесь. Что это за птицы? Цветные яркие крылья. Они похожи на попугаев. Какие цвета вы видите? Красные, зеленые, синие? Крылья окрашивают одежду в шкафу всеми цветами радуги. Шкаф ходит ходуном. Пернатые разрушители грызут мешки и пакеты. Разрушают все то, что мешало и захламляло. Окрашивают серое в яркие краски. Дают цвета и новую жизнь. Сердце начинает биться чаще. Настроение улучшается, когда видишь этот цветной хаос. Да, пусть все меняется. Даже простые изменения во внешней обстановке, внешнем виде дают мощный результат. Нужно цепляться за такие возможности. Попугаи бьются в окно. Видимо, их пора выпустить. Откройте окно. Ручка скрипит, тяжело поворачивается. Ей давно не пользовались, но пора впустить жизнь в эту квартиру. Тяните сильнее, еще сильнее. Будто вакуум лопнул. Воздух из комнаты буквально высасывает. Поток сносит с ног. Похоже на разгерметизацию в космическом корабле. Держитесь за подоконник. Попугаи стаи вылетают наружу. Окрашиваю подоконник в оранжевый, синий, зеленый. Ветер из окна смахивает краску на руки, лицо, ноги. В нос бьет свежий, холодный воздух. Достаточно внутренне согласиться на перемены и дальше откликаться на все, что попадает под руку. Внимание уже автоматом выхватывает то, что нужно. Делает большую часть работы за вас. Помогайте ему. Смотрите, под окном быстро поднимается какое-то растение. Плотные корни увеличиваются с каждой секундой. Появляются лианы, они тянутся к окну. Выбивают стекло, обвивают подоконник, ползут по потолку. Огромные зеленые листы обвивают тело, хлещут по лицу, шеи, обвивают ноги. Не двигайтесь, растение распускается. Оно похоже на куст малины, только в 10 раз больше. Вдохните поглубже. Пахнет свежими ягодами и мятой. Воздух настолько чистый, что кружится голова. Легкие расправляются. Дышать легко, приятно. Растение обнимает. Высасывает негативные мысли в старый воздух. Оно светится и передает через кожу свежий запах, чистый воздух и новую жизнь. Для перемен достаточно принять, что все пошло не по плану, не так, как хотелось, и признать, что хочется, чтобы все было иначе. Можно почувствовать, как приятное ощущение тепла и энергии от листьев расходится по спине, рукам, ногам. Будто сидишь в лесном коконе, и он питает тебя силой. Лианы будто взбесились, сносят стол. Все, что было на столе, вылетает из окна. Несбывшиеся планы, неудачи, разлетаются, как испуганные птицы. Когда принимаешь, что все было не так, при этом понимая, что старые попытки не имеют значения, будут новые. И все получится. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Уже получается. После этого опасения не могут оставаться здесь ни минуты. Ветер гуляет по квартире, сбивает пыль. Запах свежести переполняет каждый уголок. Осталось только открыть дверь. Нужно повернуть замок. Смотрите, возле порога скопилось тысяча звезд. Они как светлячки пролетают мимо, задевают волосы, одежду. Все мерцает. Маленькие звезды летят к потолку, ложатся на кровать, оседают на стол, двигаются на кухню. Будто маленькие фейерверки. Они взрываются там, где был хаос и беспорядок. Обратите внимание, когда решаешься поддаться изменениям, возможности сами приходят на порог. Достаточно открыть им дверь и впустить Осмотритесь Квартира чистая, не пылинки Дышать намного легче Аккуратный стол возле открытого окна Заправленная кровать Белье свежее, чистое Радует глаза Можно провести рукой Чистые вещи приятно трогать Полки шкафа ровно хранят любимую одежду, цветная, под каждое настроение. В холодильнике свежие, полезные продукты. Посуда аккуратно расставлена, запах свежести, чистоты. Сердце легкое, свободно двигается. Будто и не было тяжелых мыслей, гнетущей атмосферы. Даже дышать в этом месте приятно. Когда принимаешь перемены, жизнь словно сама начинает очищаться, выбрасывая все лишнее. Обратите внимание, сейчас вы сами спровоцировали эти изменения. И если что-то вернет вас в депрессивное, апатичное, подавленное состояние, вы уже знаете, что делать. Сначала заострить внимание на том, как это неприятно, ненормально. Заметить, что это делает вас несчастным человеком. И в этот момент достаточно испытать к себе жалость. Жалость превратится в любовь, а любовь спровоцирует перемены. Что делать, станет понятно само собой. Конкретные действия появятся из чувства любви. достаточно поддаться этому ощущению, и все вокруг начнет меняться. Возможно, это будет не так просто и не так быстро. Но изменения уже начались. А значит, скоро придет то, что вы ждете. Если сейчас посмотреть в зеркало, можно заметить, из него смотрит кто-то счастливый. Может быть, это вы?